Дорогие рада вас приветствовать! И сегодня я с вами поделюсь практике счастливого вступления в мою осень. Ну, над названием я еще подумаю, откуда я узнала эту практику? Эту практику я узнала у одного мужчины энергопрактик. Он очень такой хороший мужчина. Я ему доверяю. Практику я сама сделала, и мне понравилось. Зачем она вообще нужна, вы меня спросите? А может быть, кому-то не нужна, а кому-то очень будет полезно, поскольку смена сезона, как подтверждают наши дорогие коллеги, психиатры, связана с большим количеством депрессий, стресса. Почему так происходит? Потому что есть большая такая социумная вера в смену сезона, в календарные сезоны. Даже если вы живете в стране, например, где нет такого яркого изменения в погоде, тем не менее, также подвержены. Мы понимаем, что на самом деле календари да, придумали люди, и это все просто для удобства какого-то социальных моментов. На самом деле времени не существует, да, говорить, если в каком-то философском понятии. Может быть, есть среди нас такие люди, которые действительно не помнят, сегодня число? Живут полгода на Бали, а полгода в Тибете и медитируют, и их, конечно, это не касается. Вот. А если среди нас есть люди, которые живут в мегаполисах, у которых есть дети, и когда есть дети, конечно, есть какое-то волнение. да? Может быть, мы не хотим волноваться, но тем не менее нас заставит волноваться какими-то такими вот своими состояниями люди рядом да у нас есть резонанс который мы иногда не отслеживаем это наше волнение или мы сейчас в резонансе с другим человеком то есть бывают такие моменты в любом случае эта практика очень приятная она про то что чтобы наверное ощутить свои силы конечно я свое добавлю в нее, честно говорю я уже один раз попробовала записать как обычно что-то у меня сбилось. Но ну, ничего, значит, второй раз будет лучше. Наверное, много говорить не буду, чтобы вас не напрягать своей болтовней. Что могу сказать вот про себя? У меня, знаете, обратило внимание, что есть стресс, связанный с первым сентября. Шла мимо школьного двора, и мне настолько тяжело, неприятное чувство стало. Думаю, бедные детки идут в школу. И спустя время... Как будто вот Вселенная мне показала другой вариант развития событий. Я увидела детишек, как они едут в транспорте, какие-то подростки, как они с удовольствием друг с другом общаются. У них столько энергии, они, видимо, соскучились. Но детишки это были, скажем так, такие, нехорошо говорить, ну, батаны. Вот. я поняла, что часть детей скучает, дружит, и студенты тоже встречаются, и знакомятся, и влюбляются, и что на самом деле осень и начало учебного года, это не всегда плохо, не всегда сложно, да, но у меня было так, может быть, детей я одна растила, да, школьников, это, ну, правда тяжеловато, да? сама ходила в школу, был какой-то негатив, до да, который сохранился в телесной, в психической памяти, да, но не обязательно у всех это так, и я увидела такую вот добрую сторону а, вот этой школы, потому что могут быть такие веселые, харизматичные учителя, которые тоже радуют, предметы, которые успешно получается и которые интересно изучать, поэтому для детишек тоже это может быть приятным, таким позитивным моментом школа И для родителей, может быть, тоже. Кто-то будет радоваться, кто своих первоклашек оденет в красивую форму, букетики купит и слезы будут капать. Мой ребеночек уже взрослый, уже школьник. Как это здорово! Я вас поздравляю! Также я знаю, что в некоторых странах уже дети пошли в школу, в России вроде бы 1 сентября идут. Вот. И эта практика для того, чтобы снизить стресс, который ну, бывает, когда смена сезонов, и когда в социуме очень придается этому значению. Вот. А что касается такого вот осеннего сезона, действительно придается значение, плюс еще немножко усугубляет пандемия, потому что кто-то нам уже транслирует, что что-то там будет хуже. Поэтому давайте себя зарядим силой, зарядим себя на успешную осень свою, на счастливую осень. Мы этого достойны, правильно? Вот, и еще что-то я хотела добавить. Ну, если что-то придет, я добавлю. Сидя выполняется техником, практикам. Очень желательно немножко облокотить голову, но если нет возможности. Ничего, просто постараться, чтобы макушечка ровно вверх, чтобы позвоночник прямой. И расслабить даже при таком положении свою заднюю поверхность шеи. Вообще мышцы шеи очень важно расслаблять. Медитация. Можно даже, знаете, если вам это сложно, дается немножко помассировать себя любимого себя любимого и вот э, какую вам рукой удобно, правую или левую, сейчас неважно, или двумя руками. И вот когда вы прикасаетесь к себе в шее, к, зад, к задней поверхности вот, э, мышц, воротниковой зоны, вот прикасаясь, говорите «Я себя люблю, я себя люблю». Угу. Прям расслабьтесь, расслабьтесь. Угу. И максимально расслабляемся, стопы стоят на поверхности, независимо, если вы сидите на кровати, ноги в коленках согнуты, и стопы у вас стоят на поверхности. И мы начинаем. Начинается эта практика с практики дыхания. Мы, можно уже закрыть глаза, вдыхаем через нос, выдыхаем через рот и делаем задержку дыхания, чертим образно как бы равносторонний треугольник по часовой стрелке. По часовой стрелке. А в связи с тем, что начало учебного года, мы в медитации вспоминаем геометрию. Равносторонний треугольник – это у которого равны стороны и равны углы. Дальше никак... формулы вычисления я не буду продолжать. Потому что я их честно не помню. А то бы я блеснула в своей памяти. И делаем спокойный вдох и выдох. И начинаем дышать нашим разносторонним треугольником. Вдох через нос. Равный выдох через рот. И задержка дыхания. И можно на 5 счетов. И я посчитаю. Вдох через нос. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох через рот. Раз, два, три, четыре, пять. Задержка дыхания. Раз, два, три, четыре, пять. Каждый из вас может считать про себя, если у кого-то получается на семь счетов или не хватает дыхания на три счета. Доверяйте себе сейчас, ничего не заставляйте, это ваша медитация. Вдох, выдох, задержка дыхания. Вдох, выдох. Задержка дыхания. Продолжайте чертить свой дыхательный равносторонний треугольник. Вдох. Следует за выдохом. После выдоха задержка дыхания. Пока я немножко объясню, почему мы здесь используем именно эту дыхательную технику, дыхательные техники, вы продолжаете дышать и считать про себя и у кого получается может быть дольше выдыхать принимайте как есть можете про себя говорить сейчас у меня это так дыхание многие из нас знают что есть такое выражение дыхание это жизнь в данном случае мы делаем задержку дыхания для того чтобы остановиться и принять что сейчас будут какие-то перемены перемены для людей для многих живых существ это некий стресс птицам приходится преодолевать большие расстояния чтобы лететь в те края где им будет комфортно конечно у них менее развита психическая структура, переживания, но тем не менее это так. Что касается, например, хищников, у них тоже возникает такие более тревожное состояние, когда им приходится покидать ту территорию, где у них все было комфортно, где каждый день они могли съесть новую антилопу, например. Ну, если это лев. И когда антилопы заканчиваются, или негде пить, или перестают расти какие-то растения, да, если это травоядные, да, животные, плотоядные, конечно, возникает некий такой стресс. И также у человека, если что-то новое, психика так работает, появляются новые гормоны новые энергии, да, у кого-то это сильная энергия, он справляется, у кого-то это переходит вот энергию тревоги и стресса. И поэтому дыхательный наш треугольник – это чтобы остановиться и успокоиться. Самая лучшая дыхательная техника, которая может использоваться, но не в медитации – это просто, чтобы настроить себя на спокойную, уверенную жизнь. Это когда вдох равен выдоху, без любых задержек дыхания. Просто имейте себе это в виду. А сейчас мы дышим треугольником. Вдох следует за выдохом. Выдох, задержка дыхания. Получается выдох, задержка дыхания, вдох. Треугольник. Также вы можете по дыханию диагностировать, что у вас происходит в жизни. Когда мы делаем задержку дыхания в жизни непроизвольно перед вдохом, это означает, что есть у нас какой-то страх жизни. То есть боимся дышать, вдыхать. Если мы делаем, когда мы делаем Задержку дыхания после выдоха. Непроизвольно, если вы это замечаете. Значит, вы боитесь очень что-то потерять. Ну, это просто такая информация для вас. Продолжаем сейчас дышать. Носом вдох, выдох, через рот. Задержка дыхания. Продолжаем чертить свой треугольник ставлю пятерки за эту технику сегодня я учитель ваш я очень добрый учитель даже могу подарить вам прекрасные наклейки в виде своей улыбки представьте что улыбочки вы можете наклеить на свои тетрадки Итак, мы продолжаем нашу медитацию все больше расслабляемся уже спокойно доверяем себе и дышим правильно, доверяем себе, не напрягаемся. И сейчас представляем себя на прекрасной осенней поляне, усыпанной листвой, разноцветной, переливающийся легкий ветерок, подбрасывает листья, и вы идете мягко швыршите этими листиками и подходите к прекрасному дереву, которое расположено тоже на этой поляне, теплое солнышко светит, и вы наблюдаете, как земля немножко начинает вибрировать, и листики подбрасываются, и тогда вы садитесь рядом с этим деревом, удобно, располагаетесь, и можете сесть к нему правой стороной боком, кому удобно, кому чувствуется, что нужно сесть левой, можно левой. Удобно располагаетесь и ставите ладонь своей правой руки на ствол этого прекрасного дерева. У каждого на свое, у кого-то может быть объемное, экзотическое, какой-то баобаб, эвкалипт, может быть дуб большой, а может быть маленькое дерево, береза, рябина, осинка. вот Смотрите, у каждого свое дерево а вторую руку лучше левую, опять же повторяю, каждого свое ладонь вы погружаете на землю, Эти Эти вибрации, вибрации могут усиливаться, как будто бы идет какая-то сейсмическая активность у кого-то очень очень сильная, как будто бы сейчас будет какое-то землетрясение, и сейчас просто вы не паникуете, а просто наблюдайте, что это действительно так. Что это так. Так и есть. И постепенно вы в медитации закрываете свои глаза и начинаете ощущать свой внутренний свет, про который мы иногда забываем, свой внутренний божественный свет который все больше и больше увеличивается и превращается в сильную энергетическую волну, которая выходит через ваши руки, через правую и левую, и приносит успокоение этому дереву и земле, которая вас окружает на этой поляне. И вы все больше и больше позволяете проявляться своему внутреннему свету, своей внутренней силе и передавать спокойствие дереву и земле. И очень спокойно и постепенно вы чувствуете себя хозяином положения. И перестает дребезжать листва и земля. Листики успокаиваются, дерево успокаивается, замедляется течение его соков. И оно как будто мысленно вам говорит: спасибо, спасибо, дорогой божественный человек, что ты меня успокоил. Ты любишь меня, и я тебя люблю, взаимная любовь. И земля также передает вам спасибо, дорогой человек. Ты любишь меня, и я тебя люблю. И происходит такой взаимообмен любовью, нежностью, спокойствием. И вы оставляете свою силу, доступной для вас, открытой, и наполняетесь... Вот этим ощущением своей внутренней силы, что вы можете быть спокойным, что вы можете успокаивать даже все вокруг, даже землетрясение можете успокоить, все вашей власти. И вы можете себе добавить каких-то ваших личных аффирмаций А то, что сейчас идет из бессознательного просто потоком. Я сейчас спокоен. В моей жизни все прекрасно. Я здоров, я успеш. Я люблю себя, я люблю этот мир. И мой мир любит меня. Продолжайте дышать. А может, уже встать в медитации, может быть, обнять это дерево. Отдать ему такую свою любовь, сказать, я тебя люблю. Продолжать говорить себе такие утвердительные, добрые аффирмации, у кого как идет, И позволить себе открыть и услышать свой внутренний позитивный голос. Можно сказать так, я позволяю своему внутреннему позитивному голосу всегда звучать и я разрешаю себе его слышать каждый момент своей жизни. И попробуйте действительно слышать свой внутренний голос в течение разных моментов в своей жизни, в течение разных дел, не только в медитации, а всегда. Заманифестируйте сейчас разрешение себе слышать свой внутренний позитивный голос. Он есть у каждого, у каждого из нас. Мы знаем прекрасно, что все возможно, что все прекрасно. Что наше воплощение, каждая наша клеточка, каждый атом уникален и прекрасен. Что мы сами формируем свою энергию. В глубине нашей силы есть внутренний позитивный голос. И вы можете погулять по этой поляне, еще раз обнять это дерево, оно стало вам родным, как будто каким-то другом, да, и позволить себе, кому хочется подольше постоять и почувствовать вот это дерево, его такую живость, почувствовать его переживания, как бы остановиться замедленно, замедлиться и побыть рядом с этим деревом, услышать, что оно, может быть, говорит или какие процессы у него внутри. И сказать себе такие слова, «У меня для всего есть время», «У меня есть время замедлиться», «У меня есть время для переживания». В данном случае слово «переживание» Оно не о грустном, а оно о том, чтобы позволить себе чувствовать, позволить себе жить. И вы продолжаете дышать, теперь в своем темпе уже не обязательно делать перерывы в дыхании, не обязательно чертить треугольник, пошуршать этими осенними листьями, может быть, взлететь вместе с ними поднять их в свою ладонь и сделать такой салют над собой такой прекрасный разноцветный осенний салют и сказать это моя счастливая осень я разрешаю себе быть счастливым и спокойным этой осенью и кто хочет может продолжить для себя вот эту медитацию или буквально у кого есть Возможность погулять на природе, сделать эту медитацию, буквально обнимать дерево, подбрасывать листочки. Очень полезно медитировать на природе. И само взаимодействие с природой – это уже есть медитация. Позвольте себе, гуляя где-то на природе, переживания. Прикасайтесь к природе, смотрите на небо. Попробуйте прикоснуться и переживать, почувствовать, что чувствует небо, что чувствует дерево, что чувствует листочек, что чувствует листочек, который уже упал с дерева. Это прекрасная медитация, она оздоравливает нашу внутреннюю энергию, да, Насколько известно сейчас в науке, в атоме лишь только маленькая-маленькая частичка есть твердо, а Остальное все энергия, и мы можем свою энергию делать такую, как хотим. А все вокруг состоит из атомов, поэтому действительно сила мысли, она имеет большое значение. И мы можем ее использовать себе во благо этому миру. И делаем глубокий вдох и выдох. Кто хочет уже завершить медитацию, практику, можно открывать свои прекрасные глаза, самые красивый на Я всем желаю счастливой осени, любви к себе всегда. И этой осени. Всех поздравляю, у кого дети пошли в школу, всех студентов поздравляю, желаю вам счастливого учебного года и неважно какие будут оценки главное чтобы вам было весело интересно и чтобы это было что-то такое приятное запоминающееся вот к чему можно возвращаться как к ресурсу ресурсно да и для родителей также вот желаю и для детишек а, смотреть на все с такой вот слушать свой позитивный внутренний голос и видеть, да, эту благость в каждом моменте, даже в трудном моменте, да. Желаю вам счастья, любви, делитесь своим мнением, впечатлением, была ли полезна эта практика с любовью для вас, Юлия Сагайтес. Посылаю вам сердечко и улыбку из своего внутреннего сердца. Всех целую и люблю.